Друзья, сегодня четверг, 23 февраля 2023 года. Естественно, 23 февраля у нас всегда ассоциировалось э, с Днем Советской Армии, потом это назвали День защитника Отечества и так далее, но в современных условиях это выглядит совершенно по-другому. И э, вот накануне состоялся э, уже второй митик-концерт, э, и ничего. Хорошего, естественно, не произошло. Это опять такое нагнетание какой-то истерии, крики, вопли. Собственно, обществу предложить нечего конструктивную повестку, поэтому вот с воплями, с песнями и танцами это все было проведено, чему предшествовало послание, федерального, федерального, посла, послание Федеральному собранию президента Путина, которое было очень блеклым, очень скучным и э, неинтересным. Так что обсуждать его, собственно, нечего. Только могу отметить один э, момент, когда Путин сказал, что не, не будет э, Россия не будет находиться э, на ведьм. И э, те, кто отрицательно относится к э, событиям, которые происходят сейчас, э, мол, не так все э, не так будет реагировать правительство и власти на тех, кто, ну, скажем, не так расценивает и не так трактует события, но я думаю, что это такое, как бы сказать, замануха для наивных, которые захотят вернуться в ближайшее время, я думаю, таких не будет. И вот сейчас, кстати, сенатор Нарусова потребовала разобраться с запретами артистов, имеется в виду случай Сахиджаковой Она обратилась, насколько я знаю, к Матвиенко. Посмотрим, как Валентина Ивановна будет выкручиваться из этого. Потому что одно дело декларировать, объявить, что... Мы не будем преследовать, а никто ничего не отменяет. Законы, вот эти статьи о фейках. Так что, я думаю, это было чисто, чисто популизмом сказать, что ничего страшного не произошло. Ну, есть у людей другое мнение. Но подтекст был такой, который Путин не озвучил, но он читался между срок, слышался, что если люди покаятся, скажут, да, вот мы заблуждались, согласны вернуться и э, понести, так сказать, какое-то формальное, может, э, наказание или порицание. Э, но это э, дохлый номер, потому что э, могу напомнить э, аналогичную ситуацию с так называемой экономической, э, э, экономической э, вылетело слово, амнистией, экономическим амнистией, которую гарантировали бизнесменам, которые проживали в Великобритании. Вот Борис Титов продвигал эту тему. И чем закончилось? Первого же человека, бизнесмена, так сказать, приняли уже у трапа самолета и повезли, собственно, в следственный экзелятор. Вот, вот этим и закончилась вся так называемая амнистия. Здесь будет то же самое, никто не будет никого прощать и сейчас вообще это идет в разрез с общими настроениями, когда вот Володин и другие э, руководители России очень отрицательно относятся к тем, кто уехал, кто критикует э, нынешнюю ситуацию так что э, вот этот момент, этот пассаж меня очень э, смутил, потому что Собственно, это э, не соответствует действительности, э, тем более учитывая репрессии внутри России, когда за любой, так сказать, намек даже э, можно получить реальный срок. Вот недавно э, одна из активистов получила 6 лет. Так что я, я бы не, не, не обращал внимания э, серьезно на это. Это просто чистый такой популизм, показать, что вот мы добрые, белые, пушистые, ничего нам не, не чуждо, мы можем людей... Простить. И, кстати, вот сегодня 23 февраля, как раз печальная дата совпадает как раз с депортацией чеченцев и ингушей. Это было во время Великой Отечественной войны, причем им под надуманным совершенно предлогом в том, что они якобы... Было массовое сотрудничество с оккупантами, но дело в том, что никакой оккупации тогда не было. Вот это чеченая ингушская АСР, кстати, ликвидировали 7 марта уже задним числом. Так что это было очень такое печальное событие. И, кстати, насколько я знаю, вот современная Россия никак не покаялась за... То, что было произведено тогда, и сделал вид, что не было ни высылки ни крымских татар, ни э, советских немцев, ни чеченцев, ингуши и так далее. То есть, э, вот это э, двойные стандарты, когда э, упрекаются другие страны, а э, сами не видят, что у себя творилось. Тем более, что Россия на каждом э, углу кричит о том, что она наследница прежде всего Советского Союза, так что нужно отвечать за все грехи, за все преступления советского режима. Но вернемся к 23 февраля. Всегда это считался в Советском Союзе так называемый мужской праздник. Поздравляли всех мужчин, независимо от того, служили они в армии или нет. Ну и Алаверде, это было 8 марта, когда поздравляли всех женщин. Естественно, в советское время конечно был такой такой немножко милитаристский подтекст, но не такой, конечно, как сейчас И, собственно, мы видим, что происходит И это очень печально, что в 21 веке происходит полномасштабная война Причем настолько широкомасштабная, что... Нет точных сведений о жертвах и я не знаю, получим ли мы их когда-нибудь в полном объеме. Могу привести пример с Великой Отечественной войной, когда буквально несколько лет назад были объявлены, опять же, предварительные какие-то цифры, которые превышали во много раз то, что говорили нам. И вообще вот это страшное строчка была то Ахуджавы мы за ценой не постоим не все может быть вдумываются в нее, но это страшно, потому что не может быть война любой ценой, нужно все-таки к этому относиться более рационально, чем эмоционально, но я уверен, что многие никогда не вдумывались, не обращали внимания это, в эту строчку, а это квинтэссенция, что любой ценой мы победим и сейчас вот в России есть такой тренд по поводу того, что Россия не может проиграть, что она должна победить, хотя против нее сражаются НАТО и весь мир ополчился. Но надо задать вопрос, а, собственно, почему все ополчились? Я приветствую тех, кто присоединился. Вот Денис Катает, Максим, и Алин, Наталья Белохвостикова. Очень приятно, что вы смотрите. И завтра... Мы будем, нельзя сказать, отмечать, это просто какой то кощунство. То есть завтра будет годовщина со дня вторжения России в Украину. И вот интересный такой момент, вы знаете, что... Естественно, российская сторона всегда возражает против таких формулировок, что вторжение, нападение это вот такое нейтральное специальное военное операции. И Даже в Википедии, которая не носит, так сказать, это не академическое здание, это так, такая народная энциклопедия. Тем не менее, вот, на что я хочу обратить внимание, что там отстояли все-таки эту статью, которая называется именно э, вечно вызывается своими именами вторжение и так далее, а не как хотела бы Россия, что это спецоперация, вот так вот чесано, так гладко, так нейтрально вот, операция. Операция это если медицинскими терминами оперировать, это действительно что-то такое одноразовое и радикальное. А когда это длится долго, ну, можно привести пример Чечню, когда тоже это была объявлена антитеррористическая операция, которая затянулась на десятилетия, было две фазы, будут помнить первая Чеченская война, вторая Чеченская война, вот и все равно в народе все ее назвали войной, а не Операция. Это просто вот такой вот эфемизм, когда вот неудобно назвать слово, вещи своими именами, вот мы будем так избегать, назовем это вот так вот красиво специальная операция. Но сути это не меняет, потому что все прекрасно знают, хотя вы знаете, что запрещено в России это называть а войной, за это грозит. Статья о фейках. И, так далее. и вот возвращаясь к чему я начал, что охота на ведь не будет, как сказал Путин. Охота уже давно объявлена. И слава богу, все наиболее прогрессивные люди, которые начали это возможным, выехали за территорию России. И это, кстати, тоже ответ на то, что вот большинство поддерживают нынешние события. Действительно, по опросам это так, но верить опросам в целом это смешно, потому что это правительственная организация, и если правительство заказывает э, вот эти опросы, то есть, как, э, так сказать, предположение, мягко скажу, что э, это все согласовывается, и э, тем более люди... Э, Напуганы, и говорить объективности тоже не приходится. Но то, что уехали люди, и до еще объявлений мобилизаций и многие живут за пределами России, и в ближайшее время не торопится возвращаться, потому что для этого нет никаких объективных предпосылок, это факт. И это тоже косвенно говорит о том, что есть люди, не согласные с как мы раньше говорили, с политикой партии э, и правительства. А теперь вот опять к э, причинам. Причины, вот многие задаются этим вопросом. А что, собственно, произошло, почему э, Россия захотела подмять под себя Украину, просто чтобы она растворилась э, в составе России, потеряла государственность. Вот э, недавно... Стали известны э, такие факты, что э, предполагалось поглотить Белоруссию, но причем не военным, а таким совсем другим способом. С, с Украиной так бы не получилось подмять ее вот так вот, э, каким-то, э, скажем, с помощью мягкой силы. Э, вот Украина не давала покоя Путину давно, еще с, с середины 2000-х, когда там произошла оранжевая революция, первый Майдан, Ющенко и так далее. Путин ставил на Януковича. И когда с первого раза Янукович не прошел, стали действовать дальше по второму кругу. Были вброшены большие очень резервы. Были туда направлены политологи, артисты. И мне многие говорят, что это преувеличена роль России в победе Януковича. Я бы не применшал, потому что все-таки вот этот потенциал, я имею в виду вливание денежные и так далее, агитация, это все все происходило открыто, Россия не скрывала своих симпатий по отношению к Януковичу, даже Путин его поздравил до того, как официально объявили результаты голосования, потом был конфуз переголосования и так далее, но Янукович, можно сказать, был васалом феодала Путина, и пока Янукович действовал в этих рамках, он был очень удобен, хорош и так далее. Как только он дрогнул, как только произошла вот эта переориентация его на Запад, и он стал, конечно, для Москвы нежеланным, хотя они, как вы знаете, его эвакуировали и предоставили все ему, так сказать, возможности существования. Но, тем не менее, он когда начал колебаться в сторону Запада, для России перестал быть другом и партнером. И вот какая была мечта у Путина, что придет какой-то новый Янукович, пророссийский, будет его вассалом, будет выполнять все его поручения и так далее, и тому подобное. Но история повернулась совсем другим боком к России, и вы знаете, что произошло. 2014 году не буду напоминать, но в России это было расценено как государственный переворот, хотя это, собственно, совершенно не так. Государственный переворот как раз произошел в Донецке и Луганске. Это объективные вещи, не потому что я там хочу клеветать или наводить тень на плетень. Это объективно так. Там была разогнана э, законно избранная власть. Ну, так, собственно, как и в Крыму тоже под э, этими самыми штыками и под дулами автоматов принимались э, решения о референдуме и так далее. Э, так что, все это произошло тогда, но э, за 8 лет ситуация изменилась коренным образом, и э, тогда еще я хочу напомнить, э, вот эта э, история с Новороссией провалилась э, с треском, потому что была идея объединить э, весь Юго-Восток, вернее не объединить, а э, отделить от Украины. Сценарий был очень простой. В центре города проходит митинг. Активисты кричат, Путин приди, порядок наведи. И объявляется вот по Донецкому этому луганскому сценарию. Объявляется, что наш, наш этот город или область, или не знаю что, независимы от Украины. И мы, собственно, хотим присоединиться к России. Но ничего из этого не произошло. Не произошло и провалилась вся эта идея. Но, как говорил Зоченко, вот Путин затаил некоторое, так сказать, хамство. То есть он все-таки в голове это держал, что нужно каким-то образом воплотить эту идею в жизнь. Но почему-то он решил действовать более радикально. Вот когда накануне войны Россия признала вот эти так называемые республики, я думал, что, собственно, там начнется все там, и это не то, что ограничится этим. Но, собственно, а что Путину мешало просто присоединить, вот так, как это произошло уже после начала войны, сказать, что все, мы сейчас проводим там референдумы и присоединяем эти области к России. Можно было это все сделать. Естественно, это было нелегитимно и незаконно, но тем не менее это бы обошлось без военных. Но, но так как были уже подтянуты войска, то Путин сам себя загнал в ловушку. Если бы он все отвел бы, сказали, ну ты испугался, трус и так далее, это не, не по-пацански. И он сам себя загнал в эту ситуацию, он много раз говорил, что это такая вынужденная мера, что он не хотел, его заставили, вот такой Запад нехороший, и не было таких даже планов, хотя это все чушь и вранье, потому что планы были. Об этом писала западная пресса, если вы поднимете газеты за прошлый год, ну не газеты, имеют а в электронном виде, то увидите, увидите разные даты нападения вероятного, и там ошиблись буквально на несколько дней. Все, все было сосредоточено вокруг границ, и хотя... Вот еще накануне Лавров говорил, что ничего не будет, все произошло. Но, насколько я знаю, что для многих, многой элиты России элиты, ну, в кавычках, что такая элита очень спорная, во всяком случае, для них это стало тоже таким каким-то неожиданностью и ударом, потому что никто с ними не советовался, никто их не спрашивал, и это все было, конечно для них таким вот неким ударом, но собственно они стали тоже соучастниками и я думаю, когда будет военный трибунал, все фамилии будут там указаны, потому что есть списки голосования и так далее, и не только Совет Безопасности, но и обе палаты парламента, Нижняя и Верхняя все оказались, так сказать замазаны в этом позорным явлений. Теперь вот возникает такой вопрос, на что рассчитывал Путин? Он рассчитывал действительно на какую-то быструю очень победу по типу Грузии в 2008 году, что все пройдет без сучка и задоринки буквально за три дня, и Западу ничего не придется делать, кроме как аплодировать стоя на коленях и признать победу России и уже смириться с этим вот такая была идея задумка путина но даже представим гипотетически что так бы произошло с какой стати запад бы это все принял и снял бы санкции наоборот бы это все было бы в том же режиме абсолютно то есть ничего бы не изменилось для россии те же были санкции и никто бы не признал Новые территории и так далее и тому подобное. Так что это э, очень была глупая мысль, что Запад просто струсит и э, как-то трогнет. Э, еще развивая мысль по поводу Запада, э, тоже Путин надеялся, что у Запада не будет единой какой-то позиции по э, поводу России, что там произойдет раскол, и кто-то будет поддерживать Россию, вот как в Венгрии, например, еще какие-то страны, кто-то не будет поддерживать, и вот они там будут грыться, и Путин будет потирать ручки. Это первое. Второе, это вот газовый, этот шантаж. Путин тоже здесь просчитался. Он считал, что э, благодаря тому, что он э, вот так вот э, Европу держит. Э, за, за, за бороду, то Европа опять же на коленях приползет и будет покупать газ за российские рубли. Вот такая у него была идея фикс. Вы знаете, чем это закончилось? Полным пшиком, провалом, стреском. Европа переориентировала рынки и Путин здесь прочитался. И самое главное, кто, с кем осталась Россия, кто ее союзник, ну вы знаете, это Африка, Эритрея, вот Лавров не так давно там Побывал и, э, вот насколько я знаю, сейчас вот антироссийская, антипутинская коалиция состоит из 52 э, стран. Единственное, что и Китай там пытается в втихаря помогать, но это тоже чревато э, санкциями вторичными и так далее. И э, вот эта агрессия Путина, наоборот, сплотила Запад и э, увеличила его просто обороноспособность, потому что э, стали увеличивать расходы на оборону и, собственно, произошло расширение НАТО за счет скандинавских стран Швеции Финляндии. То есть все, что Путин говорил, что это не недопустимо, наоборот это допустимо и самое главное, против чего он выступал, против членства Украины в НАТО. Это становится более-менее реальностью и в любом случае это произойдет. И то, что э, Украина совершенно не хотела, э, ну, в кавычках, дружить с Россией, это совершенно очевидно и понятно, э, учитывая э, вот эту имперскую э, политику России. И э, вот сейчас уже говорят о Приднестровье, о, о, о, Сити, э, и, о, о Южной Осетии и Абхазии, э, где, э, по сути, пророссийские про там находятся э, силы, я думаю, что когда... Все закончится, оттуда тоже выгонят российский контингент, ограниченный войск, и Приднестровье сразу потеряют всю независимость, которая держалась на российских штыках. Это касается и Южной Осетии, и Абхазии, где также пророссийские режимы. Это обнажило вот эту ситуацию с тем, что Россия, собственно, теряет весь свой международный вес на постсоветском пространстве, о чем я периодически говорю. И вообще вот эти имперские замашки, что Россия будет лидером даже вот на таком постсоветском пространстве. Вы знаете, что организация СНГ практически уже не существует, вернее она существует на бумаге, но это формальная такая... Контора, от которой ничего не зависит, вот если ее сравнивать с Евросоюзом, это день и ночь. Так что ничего не получается, у России на международной арене она стала государством изгоем. Многие парламенты назвали режим нынешний путинский террористическим, и вот совсем недавно прошла в Мюнхене очередная конференция по безопасности, и вот там призвали к депутинизации. России, потому что Путин является вот главным таким тормозом на пути <смех> извините за каламбур Путин путь, на пути развития России. Потому что последние 20 с лишним лет, когда Путин стал править России, она стала на путь тормоза и застоя ничего не развивалось, возьмите любую отрасль экономики, нигде ничего не происходило, было тишь доблагодать. благодать. Но, если Путин уже стремился к такой вот независимости, то он ничего для этого не сделал в экономическом плане, потому что все технологии западные в основном, и вот сейчас, когда Россия отрезана от этих технологий, то выяснилось, что даже самолеты были взяты в аренду, в лизинг не было даже выкуплено, вот такое вот богатое государство. Но то, что Россия богатое государство, это так, но почему-то все богатства принадлежат кучке богачей, а народ, так сказать, безмолвствует и страдает. С другой стороны... Я обратил внимание, что, собственно, почему нет каких-то протестных настроений. Вернее, они были, но они носили локальный характер, где-то там по поводу какой-то там мусорной свалки, еще чего-то. То есть это все очень локально и не имеет общего какого-то знаменателя. И даже вот когда фургала посадили, никто из других городов не присоединился к какой-то всеобщей акции, да, только Хабаровск. Вот это очень показательно, что у людей есть какие-то очень мелкие частные проблемы. Никто не думает, что рыба гнев с головы. Все проблемы сосредоточены именно в Кремле и связаны с так называемой вертикалью власти, вот этой пресловутой, которую Путин водрузил. Но она очень такая шаткая конструкция. И, собственно, местные власти действуют только после пинка из... Центра, а так они занимаются распилом э, и так далее, и, э, казнократством, э, взятками. Вообще вот эта тема с коррупцией, это отдельная, много раз ее затрагивал, но она тоже, естественно, никуда не девается. И вот Путин в своем этом обращении сказал, что надо создать новый фонд какой-то помощи, Погибших, семьи погибших, ветеранов и так далее. Я представляю, как это будет все реализовано на практике. То есть создадут какую-то очередную контору, наймут штат, снимут помещение, потом туда хлынет финансирование, которое будет поделено, распилено и до вот этих вдов и прочих дойдут, если дойдут копейки. То есть это популизм в чистом виде и опять очередная кору... кормушка для коррупции. Так что ничего из этого путного не выйдет. Ну что, дорогие друзья, незаметно подходит время к концу. Я хочу сказать, что, естественно, мы наблюдаем... Все события, вот недавний приезд Байдена, это, так сказать, был сильный очень удар со стороны Запада по России, потому что его приезд практически дезавуировал выступление Путина, которое и так было невнятное, и очень такое э, нерешительное. И э, вот эта солидарность с, с Киевом э, просто показала миру, кто является настоящим лидером мира, э, э, два лидера, э, Байден и Зеленский, а Путин это не лидер, а просто какой-то аутсайдер, лузер, который собственно ничего не может предложить, э, никакую повестку миру, и то, что он хотел, э, вот знаете, как шах, шахматную доску, просто перевернул все, э, все шахматные фигуры, выкинул и сказал, вот я теперь шах, я теперь э, король, Ничем это не подкреплено, и главное, вместо того, чтобы заниматься экономикой России, чтобы она каким-то образом вышла на передовые позиции, ничего этого не было сделано все в загоне, сельское хозяйство, наука, культура и так далее. И когда вот многие говорят, ой-ой-ой, вот культура деградировала. Естественно, культура деградировала. Как она может не деградировать, если деградируют все области абсолютно, без исключения? Это э, совершенно закономерно, что и культура деградировала, и вообще общество деградировало. И самое печальное, вот о чем я постоянно говорю, что за эти долгие годы гражданское общество в России так и не было сформировано, к сожалению. Вот такой вот печальный момент. По поводу позиции это отдельная тема. Тоже разогнана, посажена и так далее. И главное, что люди привыкли к этой бедной, затюканной жизни. Они считают, что все беды от запада, но не понимают, что нужно... Посмотреть вокруг и понять, что, собственно, раз они так живут бедно, несчастно, то и часть вины их в этом есть. Но инерция очень сильна, никто не хочет никаких привыкли как говорится принюхались к этой всему в чем живут в этом хлеву и считают что ну нормально и вот это к сожалению присказка, которая была всегда, лишь бы не было войны сейчас она не актуальна то есть война есть и многие россияне не понимают что это касается их любого и каждого Потому что иначе не получается, потому что многие вначале думали, что это все где-то далеко, это их не коснется. После объявления мобилизации выяснилось, что это касается, в принципе, почти всех, и не исключена повторная какая-то волна об этом, говорят аналитики. И самое интересное, что вот Путин сказал, что в 2024 году произойдут выборы президента России в любом случаи, но никто не знает, когда закончатся военные действия, каким образом это все произойдет. И сейчас вот анонсировать выборы 2024 года это, по крайней, по, по крайней мере, странно, если мне сказать глупо, потому что никто ничего не знает, и состоятся ли это выборы или нет, можно сказать, что у нас сейчас не, не до этого, у нас мы боремся <смех> со всем миром, как, какие там выборы. Ну что, дорогие друзья, я в следующий раз попробую записать это видео не здесь, а на YouTube, но потом я это все выставлю в фейсбуке, так что у вас будет возможность ознакомиться с этим видео. Благодарю всех, кто смотрел, те, кто будет смотреть, пишите, комментируйте, предлагайте новые темы. Всего доброго, до свидания.